Коттеджный поселок Артхаус. Авторский поселок бизнес-класса располагается в окружении обширного леса и живописных озер. Всего в 50 минутах езды от города по скоростному Новорижскому шоссе. Это место, где отдыхает душа, а вы получаете мощный положительный заряд природной энергии, не лишая себя комфорта цивилизации. Преимущества. Всего 138 домовладений в единой архитектурной концепции. Функциональные планировки с просторными кухнями гостиными, спальнями, панорамными окнами, уютными детскими и террасами для отдыха. Возможность посадить свой сад на участке от 10 до 30 соток. Минимальное соседство, ландшафтный дизайн, много солнца, лесных деревьев и фруктовый сад. Внутренняя инфраструктура. На территории поселка вы будете чувствовать себя уютно и спокойно. Здесь расположены магазин фермерских продуктов и уютный ресторан домашней кухни. Комплекс с баней и сауной. Собственный центр спорта и туризма, где можно взять на прокат любое спортивное оборудование, включая велосипеды, квадроциклы и лыжи. Детские и спортивные площадки для маленьких жителей. Центральная аллея, арт-объекты и селфи-зоны. Внешняя инфраструктура. В окружении располагаются два крупных торговых комплекса, магазины, школы и медицинские центры.